Вороника Очень распространенная на севере ягода но Мало кто собирает Хотя она очень полезная Там много всяких кислот Скорбиновая кислота там есть Очень много витаминов За Время войны ее собирали, заставляли собирать Жителей По ведру приносить Такой ягоды Из нее делают сок Я обычно делаю сок Сейчас ее заливаю водой Холодной Сейчас у меня стекает вода сливаю из фильтра и буду ее потихоньку заливать зимой я ее вытаскиваю и через мясорубку это кстати момент я покажу вот у меня я два ведра собрал и вот у меня еще осталось что-то переберу и покажу как я буду делать сок из нее вот зимой достаем и делаем сок очень полезно ее по 50 грамм это по утрам пить натощак я раньше выпивал, но и самочувствие, она, кстати, снимает утомляемость, бодрит такая на бодрящий сок, и ее обычно Идёт в Не то, что утоляет жажду ей. Когда проходит, срывает, и очень много растет в одном кусте. Срывают ее, и... И... И... а кожу плзывает. Сейчас я буду заливать тут воды пришли. Ее немного надо. Некоторые делают из нее варенье, но я не раз и повидно, Я ни разу не пробовал. Добавляю в виде соков. В последнее время я узнал, что народ-то собирает ее. И на работе у меня коллеги. Говорят, что собирают, соб дают. Кто-то варенье повидно делает. Я году залил. Сейчас накрою крышку и на балкон. Хотя вода со временем почернеет, потемнеет и приобретет вкус вороники. Ее можно тоже пить спокойно. Поэтому заливаем фильтрованной водой. Сейчас будем делать сок из вороники. Тут примерно 4 литра ягоды. И из обычной мясорубку. Посмотрим, сколько получится. Но сначала, ну, сейчас весь процесс... Буду показывать, Сейчас я это засыплю. Интересно, он растет где-нибудь еще, кроме нашего курского Севера? Очень полезный и вкусный ягод. Сейчас включаем. Так, где здесь включить? Смотрите, он брызгается. Вода она такая ягода наводнистая, потом придется отжимать ягоду. Сейчас я быстро сделаю, покажу весь процесс. Ну что, в принципе это все делается быстро. Она Они... такой, как будто яблочный сок, желтому Она была пакет черный. Все, включу когда уже сделал, получилась такая жижа да, да. Жижу, сейчас мы сейчас процедим и баночку Тут жмых кстати тоже использую часть заваривать обладает мочегонным средством очень хорошая вещь я обычно процежу через марлю но марлю не могу найти поэтому через такую штуку попробую интересно будет осадок или нет Что ж, экспериментируем вот, процесс пошел. Сейчас. Я буду надавливать. Я пластиковую бутылку. Так, Холодильники удобно хранить. Так, что-то тут пошло. Не так же. Жму их буду отдельно складывать. Потом его еще отожму. Марлю найду. Жена принесет марлю. Дальше, вот, готовый продукт. Где-то из 3-4 литров получился ягоды получилось 2 литра прекрасного, вкусного сока. Все, попробую. Рекомендую. Держи их сейчас я его высушу и буду чай отложить. Вот. Рекомендую 50 грамм по утрам пить. Я до это, это читал это очень полезно. Ссылку смотрите в описании. В описании там все будет про эту ягоду. Про